Здравствуйте. Два дня назад, осматривая свою камбрию, которая очень приятно пахнет, ну, когда были цветочки, вот, посмотрите, что я неожиданно для себя нашла. Это сейчас уже она чуть-чуть вылезла, а тогда еле-еле было видно. Видите? Вот, ростик, еще один, вот, на этой камбрике у меня получается один рост, с которым я покупала. Вот один такой несмелый у меня образовался вот здесь маленький. Никак он не начнет расти. Маленькая зеленая штучка. И неожиданно, совершенно неожиданно для меня вот такой ростик. вот Хотелось бы, конечно, еще цветоносов, потому что очень красиво и вкусно пахнет эта орхидейка. Но ничего, будем выращивать молодые ростики. До свидания.